Суварщик, у меня перекур! Этот гражданин курит в общественном месте! Общественное место общее для общества! Рано дометам его хуярки! курильщик! сигарету! Курильщик! Я суварщик! Я работаю без перекура! Я буду курить где за.